Альфа Гейм. Разработка 2D, 3D игр и приложений. Всех приветствую на моем канале. В этом видео я расскажу, как создать магический огненный шар и при этом стрелять им из пушки. Это вторая часть видео, в которой рассказывается, как создать огненный шар, которым можно стрелять. Давайте выберем объект пушка и откроем скрипт Fire. Чтобы пуля знала, где ей вылетать, мы должны передать ссылочку на прицел. Еще напишем одну переменную public. и теперь мы обращаемся к мы обращаемся к координатам прицела. Значит, где наш прицел? Прицел у нас вот он прицел и у него есть координаты. Он находится от позиции вот такой вот позиции по x, по y, по z. Значит, мы эти координаты должны передать. И смотрите, здесь компонент трансформ то есть по сути нам не надо передавать весь game object для того чтобы обращаться потом индивидуально к компоненту transform поэтому мы сразу напишем компонент transform и это у нас будет прицел вот таким образом здесь мы укажем что так как функция instantiate принимает три параметра значит первый это Ссылка на prefab или на объект, который будет клонироваться. Второе это Transform. Так, так, так, так. Это позиция, в общем. Поэтому мы пишем прицел. Переменная, прицел, позицион. Вот таким образом. То есть мы передали позицию нашего прицела, и теперь нужно передать еще вращение. Ну, то есть, если там прицел как-то повернут, ну, мало ли. В данном случае нам это не очень важно. Поэтому пишем прицел и Rotation. Поворот. Вернемся в Unity и проверим, что у нас получилось. Запустим игру. Нажмем левую кнопку мыши. Так, запустили, нажали. Оп, ошибочка. Ошибочка. Смотрим в консоль. Что за ошибка? Переменная прицел Fire не была найдена. Ну, совершенно естественно, она не была найдена, потому что мы прицел наш не передали в нашу пушку. Вот пушка, у нас есть свойство прицел, и вот сюда нужно перетянуть наш прицел. Вот таким образом. Запускаем. Нажимаем левую кнопку мыши. Объект появился. Как вы видите на вкладке. И вот он появился. И вы можете видеть, что перейдем на вкладку сцена и давайте посмотрим. Вот они. Вот эти объекты, эти создаются. Вот где. Вот таким образом. То есть теперь пуля создается там, где нам нужно. На время прицела, отсюда она будет вылетать и лететь в сторону стены. Хорошо. Дальше, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать, чтобы пуля теперь летела. Для того, чтобы пуля летела, нам нужно ее толкнуть, приложить к ней силу. И чтобы ее толкнуть, нужно обратиться к ее компоненту, который называется RigidBody. Этот компонент предоставляет нам физические свойства объекта. То есть полная физика, гравитация и тому подобное. Так, значит, обращаемся к объекту пуля и непосредственно к ее компоненту rigidbody дальше чтобы толкнуть есть такая функция как называется add relative force которая занимается собственно говоря толчком прилаживает силу она прилаживает силу но нам нужно указать в каком направлении приложить эту силу поэтому значит, направление направлениями у нас занимается структура вектор 3 поэтому создадим эту структуру и укажем в ней в каком направлении лететь нашей пуля значит вектор 3 принимает три параметра x, y и z нам нужно чтобы пуля летела в каком направлении давайте посмотрим значит обратите внимание на вот эту штуковину в верхнем правом углу она показывает нам направление наших осей от X, X это как раз направление по которому будет лететь наша пуля красненький значок значит нас интересует ось X направление по оси X вернемся в редактор и напишем значит если мы хотим указать что лететь в направлении X мы ставим единичку по X а по Y и Z ставим 0 то есть полета не будет. Если значение больше 0, то будет осуществлен значит, направление полет. Будет осуществлен полет в направлении этой оси. Дальше. Обратились. Значит, так, приложили силу в таком-то направлении. Давайте вернемся в Unity и посмотрим, что у нас получилось. Запустим игру. Нажмем левую кнопку мыши и у нас есть ошибка. Ошибка, которая гласит, что у нас отсутствует компонент rigid body у, у нашей пули. Это действительно так, мы его не добавляли. Поэтому вернемся к нашему префабу пули. И давайте перетянем ее обратно на вкладку иерархия нашу пули. И здесь нажмем кнопку add component и добавим компонент. Rigid body. Все, этого достаточно. Теперь префаб удаляем. И создаем новый префаб. Уже с компонентом Риджид Так, а в складке Иерархии пулю можно удалить. Запустим игру. Давайте еще раз проверим. Нажимаем левую кнопку мыши. Опять получаем ошибку которая гласит, что переменная баллы fire does но no exit не существует. Совершенно верно. Prefab мы создали. DigitBody компонент добавили, но на пушку мы пулю не перетащили. То есть, когда мы Prefab удалили, ссылка потерялась. Добавили снова пулю, запустили игру, проверяем. О, есть контакт пуля наша вылетает ну так что-то прям очень очень очень слабо прям болеет наша пушка для этого чтобы прибавить скорость полета нам нужно завести еще одну переменную публичную причем публичная переменная типа флот и она будет у нас скорость speed эту переменную мы умножаем на вектор вот сюда таким образом значит у быть не единичка а допустим мы впишем число 100 и 100 умножим на единицу и будет 100 таким образом значит мы переходим теперь обратно в unity смотрим у нас появилось свойство speed Давайте по умолчанию в редакторе укажем для нее значение. Ну, пускай это будет, допустим, 500 для начала. Сохраним, вернемся в Unity. Запустим игру, протестируем. Так, 500 только нужно указать. Пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам. Опять слабоватенько. Если укажем 5000, к примеру, все равно слабо. В чем проблема? Смотрим. Проблема в том, что мы пытаемся обратиться к пуле, по сути это префаб, и приложить мне силу. Не к этим объектам, которые клонируются функция instantiate, у нас нету ссылки на них, а к префабу. Но префаба мы управлять не можем. Для этого, чтобы решить эту проблему, необходимо получить ссылку на клонируемую пулю и затем ее уже толкать не prefab, а именно ту пулю, которую мы клонируем. Сделаем следующим образом: напишем game object. У нас будет bullet clone. Таким образом, функция instantiate, когда создает клон. Передает в эту переменную ссылку На созданный клон И теперь мы обращаемся уже не к префабу А к клону И к его компоненту rigidbody И пробуем его толкать Сохраним скрипт И вернемся в Unity для теста Так, скорость у нас Пускай будет для начала То же самое 500 Посмотрим, что получилось Так, вот снаряд мы видим вылетает уже дальше Ставим к примеру 2000 и снаряд уже летит гораздо дальше обратите внимание ствол пушки повернут на 30 градусов по оси z но когда мы стреляем снаряды вылетают совершенно под другим углом это скорее всего происходит потому что наш прицел объект повернут под другим углом так и есть посмотрите он находится под углом минус 30 градусов чтобы объект прицел наследовал Поворот родительского компонента пушка необходимо значение установить в ноль. Тогда угол поворота объекта прицел будет такой, как и у родительского компонента пушка. Давайте запустим игру и протестируем. Как мы видим, в пули вылетают под углом 30 градусов. Если мы повернем пушку по другим углом, к примеру, 10 то снаряды будут соответственно вылетать под углом 10 градусов или повернем к примеру на градусов 70 вот так пули вылетают вверх следующее что мы сделаем это то ради чего был задуман этот урок а именно горящий снаряд со шлейфом как у кометы для создания такого графического эффекта нам понадобится компонент Particle System, с помощью этого компонента можно создавать выстрелы, взрывы или бафы персонажей. Создание горящего шара начнем с создания объекта Particle System. В разделе Shape есть одноименное свойство Shape. Если раскрыть список значений свойства Shape, то можно увидеть каким образом будут распределяться частицы в данном случае нас интересует сфера то есть частицы будут появляться сферообразно следующее что нам необходимо сделать это изменить свойство star speed установим его значение 0.01 это свойство задает начальную скорость частицы чем больше скорость частицы тем дальше они будут распространяться следующее свойство которое мы затронем это simulation space и выберем значение world это свойство создает эффект шлейфа ну такой шлейф как у кометы теперь перейдем к свойству emission rate в свойстве rate установим значение 70 что значит это свойство это свойство означает какое количество частиц будет выпущено за одну секунду Следующее, что мы сделаем, добавим материал. Давайте назовем этот материал Fire Orb. Для этого материала выберем Shader, shader Particles Add. И теперь применим к нему текстуру. Файл текстуры я сделал сам. В интернете я нашел изображение огня и в фотошопе уже сделал композицию и полученный материал перетащим на объект particle system чтобы задействовать данный материал необходимо активировать свойство текстур sheet animation данный модуль позволит нам использовать свою текстуру как сетку небольших изображений которые можно переключать от кадра к кадру в виде анимации в свойстве tiles необходимо указать количество секций на которые разбита текстура по оси x горизонтально и по оси y вертикально теперь перейдем к свойству star size установим значение рандомом от 2 до 5. это свойство задает размер частицы которые будет колебаться от двух до 5 пунктов следующее свойство которое нас интересует это старт rotations. также укажем рандом от 0 до 360 градусов. Таким образом, когда частица будет создаваться, она будет повернута э, на количество градусов, которые будут выбираться рандомом в этом свойстве. Теперь перейдем к свойству Start Lifetime. Установим значение от 0,5 до 1. Данное свойство отвечает за время жизни создаваемой частицы и оно будет выбрано рандомом, то есть случайным образом от 0,5 до единицы. Теперь перейдем к свойству Zeiss Over Lifetime. Давайте настроим кривую от единицы до нуля. Данное свойство влияет на то, как будет создаваться частица. А именно, она может появиться сначала большой, а затем уменьшаться до тех пор, пока не пропадет, или появиться маленькой. Данное свойство влияет на то, как будет создаваться частица. А именно, она может появиться сначала большой, и затем уменьшаться до тех пор, пока не пропадет, или появиться маленькой и увеличиваться, пока также не исчезнет. В нашем случае это может повлиять на хвост снаряда, будет ли он широкий в конце или узкий. Перейдем к свойству Color over lifetime. Данный модуль определяет, как частицы с течением времени изменяют свой цвет и прозрачность. Многие типы натуральных и фантастических частиц могут изменять свой цвет с течением времени. Поэтому данное свойство можно применить разными способами. Например, белые горячие искры проходят через воздух, начинают остывать и магические заклинания могут вспыхнув создать цветную радугу. Возможно, наиболее важным аспектом здесь является изменение альфы, то есть прозрачности. Для частиц весьма характерно выжигаться, исчезать и или рассеиваться по мере достижения конца их жизненного цикла. Это горячие искры, фейерверки, дымовые частицы. И простое уменьшение градиента может весьма правдоподобно воспроизвести данный эффект. Вернемся к префабу нашей пули. Для нашей пули изменим шейдер. На Particles Active. Что это значит? Мы изменили способ наложения для нашей пули. Давайте посмотрим, как она выглядит. Теперь вот она светится. Отлично. Давайте размер нашего снаряда. Установим единичку по всем трем осям. После этого объект Particles сделаем дочерним объектом, объекта Bullet. Сделаем сброс. По всем трем осям объекта particle system отлично снаряд готов давайте в качестве примера сделаем из него префаб выделим нашу пушку и перетянем префаб в слот балет Bullet, Bullet да запустим игру посмотрим на результат Отлично, снаряд вылетает, горит. Как раз то, что нам было необходимо сделать. Если снаряд немножко маловат, то можно увеличить его до двух. Этот префаб мы удаляем. Создаем заново префаб. Выбираем объект пушка, перетаскиваем снаряд на вкладке иерархии отключаем тестовый префаб и запускаем игру вот такой снаряд выглядит более реалистично более массивно на этом все хотя можно доделать еще одну интересную вещь откроем скрипт cryptfire и укажем, что данный префаб будет удаляться через определенное время. Допустим, через одну секунду. Запустим игру и протестируем. Даже можно указать, думаю, 2 секунды. Вот таким образом. Отлично. На этом все. Буду с вами прощаться. Заходите на канал, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго.